Всем привет! Сегодня будем строить АФК-ферму от подписчика Ух Супер Топ. Всем привет. Ух, супер топ или как? Ну, мне на Ютубе не кравикей не строй, так вот. Это Афка-ферма во всех командах работает или только здесь? Ну, там во всех. Что это вообще стоит. за Афка-ферма? Короче, он тебя ведет в локацию, и тебя оттуда 20 дают, и черный портал ведет в сумлюк. Ты как бы идешь на белый портал, он тебя снова так поехает вот сюда Открывай. Почему тут желтый, а там белый? Ну, не знаю. Я забыл покрасить. Кейш, падаешь на сундук. Открываешь лояльный участник, то тебе будут давать по 50 золота. Так, сейчас мы будем строить твою АФК-ферму, но только так, чтобы деревья не касались нас, хорошо? Хорошо. Будем в воздухе строить. И что, все работает, Окей. ничего никогда не фиксит. Если фиксит, то я в комментариях пишу. Вот робота коробку только пофиксили, я в комментариях писал и нового сделал. Так ничего не фиксят. А я думаю, почему у меня робот коробка не работает? Там просто поршень надо чуть подлиннее сделать, и все. Попробуем. Но это надо, я потом, потом строил. Так. Вот здесь я сейчас тогда делаю платформу. В принципе, как... Давай, наверх поднимаемся. Понимаешь, построим. У тебя это ультра Ну, это мне подписчик подарил. Один раз. Давно еще. Очень давно. Давай, строим. Я точно не помню, но по-моему, там надо удлинять. Ну, вот где-то 130 блоков я сделал. Длину и здесь, чтобы покрывало все спавны. Что теперь? А, ну Что тут надо... Ну, блоков, ну делений. Так, сейчас здесь под наклоном, наверное, блоки надо ставить. По-моему, а ты в виде... Возможно, на 45 градусов, все равно тут деревьев нет. А моя там 15 поставила. Второй блок <свят> поставлю. ровно. Здесь ставим еще один портал. Да. Ну, ну да. А если обязательно такую паутину делать, в принципе, она даже кажется неправильной. эту коллизию берег и я один перекрашу в белый не задний должен черный ну. ну, тоже можно но удобнее, мне кажется это ну, цвет просто ничего не делает если честно ну, ну, да, можно впереди так. красный если так хочешь Окей, я тогда магнитные поля делаю а ну давай там под чтобы сделать магнитные поля чуть ближе вот Поэтому надо спаунуть вот эти блок, Сейчас я поставлю. На, на, на половину надо. на половину, на. Вот Блин, этот блок, помню, я его почти что наполовину сделал. Ключей, и теперь вот здесь надо будет вот так, наполовину половину поднять. можно сделать, ну, ладно. Блин, я а построил да. Теперь их нужно именно на одной линии стать, чтобы между ними были такие полосочки, и это означает то, что они привязываются. Что прям точно, видишь, надо смотреть, чтобы оно... Точно все закрывало и внизу, и наверху. Можно делиться. даже было еще пониже надо было сделать, чтобы оно в земле вообще все покрывало. Ну, а так тоже, в принципе, пойдет. Ну, пусть так будет работать. Ну, есть, надо смотреть внизу еще на пятно. Ну, да. По идее, да. Выключи магнитные поля. Выключай. Да. выключается. Я сейчас вот эту штуку буду строить с ракетой на пружину ракету я наизусть помню как это строить я же это строил не я просто так скорость какую поставить 25 25 пусть будет мы тогда вдвоем сможем даже фармиться сундук то один а давай вон там внизу строить а то потом бежать столько долго да мы... придется тебе расстаться с этим джипаком Ага. Тут э, ставишь тупо -ту, просто чтобы он смотрел туда. Так, теперь нужно поставить стульчики. Там попадающее не включаешь, просто ставишь. И здесь там, тоже? Ну, в этом немного, да, там немного. Э, ты помнишь, как там надо что-то Что Я помнишь? Я что просто куда это всё направит, чтобы в забавный слез. Так, ну здесь я ставлю камеру. Я советую себе обычную камеру. Не, надо такую ставить, потому что стоит какой-то баг происходит, что ты потом, когда из не выходишь, ты уже вообще ничего не видишь. А вот с этой ты хотя бы но можешь. Там... Это сейчас лучше, но когда баг пофиксят, можно и яблочный использовать. Так, ну okay. все готово, кроме того, что есть наверху. Вот этот портал красный, белый. Вот какой красный, какой белый? Ой, погоди. Вот этот, этот красный. А этот белый. Кстати, стой, стой, стой, стой, наверх идем, наверх. Мы здесь кое-что okay. не закончили. Вот okay. здесь okay. нужно поставить okay. титановый бок и поршни, чтобы задвинуть все это. А, да, забыл. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, надо. 12. 12. Я всегда 12 ставлю. Это самое подходящее всегда. Так, ну продолжим. Давай. Идем ко мне. Сейчас будем делать самое сложное. Это запуск. Сейчас я сохраню как фарм. ну начинается проверка да не пофиксили да. если не По -пиш -пиш. работает не значит что пофиксили если не работает то значит что мы что то неправильно а. сделали Магнит... сейчас я проверю конвейер сразу здесь он работает да, хорошо теперь вот эту маленькую точку нужно продвинуть вон туда так ты уже включил магнитное поле Рассетаемся и проверяем. Опять джитпаком придётся расстаться. Уже третий раз. Ай, чё работает. Все выпрыгиваем. Посмотря... Оно крутится. <смех> не так, да, я ты. знаю, но это не проблема. Но если по-другому нельзя, если ты по-другому сделаешь, поврачивать нельзя. Погоди, погоди, я успел на портал за уже не успел. Ну, <свят> не у всех есть такие друзья, которые будут проверять, так что надо сами убить. Эй. Блин, Из за то, что ты 15, 21, ты прямо работал. Да. А сегодня а работают, что? А почему они не убивают? А почему меня э? кушают? Ну и почему же? что ты слишком короткое расстояние сделала между красным и белым этого по идее. Точно не знаю. Еще что-то пятнадцать кажется сделала. Там типа как только ты вылезаешь, ты уже падаешь. Да? Да, думаешь, что ты не Типа это просто Сейчас передвину, сейчас, сейчас, подожди. Я точно не знаю, я думаю. Давай, я сейчас его заново перенесу. Для меня не особо сложно. Ну если ты так считаешь? Я не про это, я про то, что там наверху, наверху, где спавнишься, там между красным и белым порталом слишком маленькое расстояние. Игра, О, думаешь, есть. что ты типа слишком быстро пошел, мне кажется, за это. Знаешь почему? Потому что когда, допустим, сам эту скорость этого на 100, там когда ты едешь работает не умираешь потому что сейчас все пролетел ну, умрем ну давай критик а с то порталом а то он, не он не всё, упал не упал работает я же <с говорил надо по-другому делать это ну все спасибо тебе пока пока